1 декабря размножаю розу аква. Вернее, хочу, чтобы с черенков пошли корни. Он привитый на шиповник. Мне шиповник нафиг не нужен. Вот тут два стебля. Кору срезаю не полностью, а только наполовину. Вот так вот я срезал его вот таким прививочным ножом. А сзади все целое. Все целое. Дальше, что я делаю? Вот такую вот сделаю. форму в пластиковой бутылке. Одеваю вот так вот я. Вот. И как раз она... Я смотрю, у меня место среза. И это, и это. Вот. Она будет в земле. Дальше, что засыпаю земелькой. Вот так вот. Проливаю. И... А сверху вот так вот укрою все целлофаном. И будет оно стоять в целлофаном укрытый э, ну, полтора-два месяца в гроу-боксе моем. Какие преимущества? Вот стояла бы она на улице, она бы или э, погибла, э, или уже впала в сомнамбулический сон. Понимаете? А так она вот все живое. Все будет расти и даст мне корешки через два месяца. Ну все. Потом вот так вот отрежу. И все. Мне вот это корни вообще нахер не надо. Их не в шиповник. Кто, кому нравится, пусть я не вижу преимущества, одни недостатки. Поэтому я вот так вот делаю. Вот в таком виде она меня будет стоять, проращится 1 декабря. Все упаковано даже заглядывать не буду все пролито плюс 20 здесь освещение То получается что если вот черенковать и отдельно вот так вот в стаканчиках выращивать то какие тут преимущества во первых идет питание с корней во вторых идет фотосинтез вот она же наполовину э, обрезанная кора Ну все, вот и проращивается Где-то вот здесь посередине Проращиваются два корешка Вот на этом стебле И на этом ну, вот